Проблема терроризма сегодня волнует абсолютно весь мир. Нельзя отрицать, что участились проявления террористических атак повсеместно. К сожалению, эта беда затронула и Татарстан, и Россию. Что происходит и что с этим делать, мы должны обсудить это сегодня в нашей программе. С нами сегодня в гостях Андрей Георгиевич Большаков – Доцент кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Добрый день. Также с нами Олег Викторович Маврин. Это глава Центра медиации и урегулирования конфликтов КФУ. Добрый день, Олег Викторович. И также с нами сегодня советник при ректорате Казанского федерального университета по вопросам безопасности Гузеров Решат Арифулович. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы обсудим ряд последних новостей, связанных непосредственно с темой нашей программы. Напомню, тема нашей программы сегодня — глобальный терроризм. И в свете последних событий, особенно актуальной, на мой взгляд, является книга «Профилактика экстремизма и терроризма». Это книга, которая выпущена кафедрой конфликтологии. Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Сегодня у нас в студии два автора данного издания. Это Олег Викторович и Андрей Георгиевич. Андрей Георгиевич, расскажите, пожалуйста, что это за книга и для чего она нужна? Вы знаете, у нас было много выпусков различных книг которые посвящены вот этой теме э, профилактики экстремизма и терроризма. Мы ежегодно выпускаем специальный сборник, который потом раздаем э, людям, ведущим воспитательную работу среди студенчества, раздаем самим студентам, э, дарим своим коллегам, э, значит, для того, чтобы они знали вот основы э, того, э, как себя вести в смысле профилактики вот этих вот очень жестких явлений, которые проявляются в последнее время, как экстремизм и терроризм. Что что касается этой книги, то это уже учебное пособие. Здесь мы написали ряд глав, пригласили наших коллег, которые э, работают э, в других университетах, работают за пределами Республики Татарстан. Они нам очень помогли э, вот, в своих разделах, в своих главах. И мы написали такой э, учебник, который будем советовать и э, нашим студентам. Э, значит, есть специализированные курсы вот, э, в том институте, который вы озвучили, Институт социально-философских э, наук и массовых Коммуникации. значит, наши кафедры читают ряд специализированных курсов, вот. но к тому же у нас постоянно есть различного рода слушатели, например, на базе университета проходит повышение квалификации представителей секретарей антитеррористических комиссий Республики Татарстан, и вот, соответственно, для них это книга, то есть для слушателей, для студентов, для аспирантов, ну и, наверное, для широкого круга желающих, потому что мы писали ее таким образом, чтобы она была доступна в общем-то, для каждого человека. Угу. Олег Викторович, вы также являетесь одним из авторов данного учебного пособия. Все-таки очень необычным, на мой взгляд, является борьба с терроризмом через науку. Как вы считаете, насколько это эффективно? Ну, через науку как раз и может быть эффективным, потому что мы рассматриваем истоки возникновения и симптомы того, что вот в каких-то ситуациях прослеживаются экстремистские действия, экстремистские высказывания, они в свою очередь способствуют тому, что дальше уже осуществляются террористические действия, да, и поэтому нужно пытаться предупреждать и как в молодежной среде, да, вот одна из глав как раз книги посвящена этому, а также непосредственно симптомы какие способствуют зарождению вот этих вот идей вот и мы довольно-таки детально с коллективом авторов большая часть как раз преподавателей кафедры конфликтологии, смогли скомпоновать эти неотъемлемые элементы пособия которые помогут ориентироваться в этих экстремистских направлений для того чтобы понимать вот здесь угрозы существует то надо об этом либо сообщить либо вообще этим не интересоваться не уходить там в познание этих направлений вот и также мы осуществляем как раз повышение квалификации людей, которым важно понимать, где эти угрозы. Ну, помимо пособий, еще и практически. Вот, в частности, мы на базе Казанского федерального университета ежеквартально запустили такой проект да, о профилактике экстремизма в молодежной среде. И в целом для тех, кто интересуется. Да, потому что разные бывают ситуации, в которых бывает непонятно, является ли то или иное действие экстремистским. Подробнее о том, что происходит сегодня в университете для того, чтобы обеспечить безопасность студентов, нам как раз расскажет Ришат Арифулович. В связи с тем, что события, которые произошли в настоящее время и в Париже, прекрасно сейчас все осведомлены, и с тем, что происходит на Ближнем Востоке, наши действия в Сирии, России. Поэтому в настоящее время руководством Казанского федерального университета уделяет самое пристальное внимание именно безопасности университета. Прекрасно видите, что на всех зданиях работают охранные структуры. Поэтому прошу всех очень с пониманием относиться к тому, что может быть, где-то идет усиление работы этих охранных структур. Я думаю, что люди должны относиться именно с пониманием, и это позволит нам усилить меры безопасности и позволит, надеюсь, предотвратить те тяжелые последствия, которые могут быть от экстремистских различных структур. Поэтому еще раз говорю, что руководство университета, в частности в лице ректора, в лице проекторов и других представителей, всегда говорю, уделяет пристальное внимание именно безопасности. Потому что безопасность превыше всего, и мы прекрасно представляем, что от этого зависит именно внутренняя, Именно, и, именно э, то, что вообще связано с безопасностью. И как раз здесь уже у, вот вышедшая книга «Профилактика экстремизма и терроризма», я думаю, что для студентов будет полезно хотя бы узнать, что это такое и э, как себя вести может быть, с такими структурами в дальнейшем. Но, пользуясь случаем тем, что сегодня у нас ряд экспертов в нашей студии, мы обсудим как раз-таки, что нам делать, как нам относиться к всему происходящему. Потому что действительно уже становится страшно. Становится страшно не только студентам, но и всем жителям нашего города, нашей республики. Мощную, мощную информационную атаку мы на себе испытали на прошлой неделе, и как раз-таки этой проблеме посвящен наш первый кейс. Давайте посмотрим сюжет. На прошлой неделе в татарстанских интернет-сообществах стали массово появляться обращения к читателям, в которых говорилось, что в регион засланы 18 террористов-смертников. Жители республики предостерегали о терактах, которые якобы должны были произойти в крупных торговых центрах на минувших выходных. В МВД практически сразу заявили о том, что информация о готовящихся терактах ложная, подозреваемые в ее распространении уже задержаны. Несмотря на скорую реакцию правоохранителей на данный инцидент, ложные сообщения успели быстро распространиться и напугать не только татарстанцев, но и жителей ряда регионов России. Подобное сообщение, естественно, я не стала его распространять, но а, были люди, которые действительно поверили, что это прав, правда. Правы ли они в данном случае, что способствовали распространению данной информации, как вы считаете? знаете, но ну, давайте я поп попробую ответить с точки зрения именно вот гражданской профилактики, которая занимается кафедра, которую я представляю. Э, значит, э, я хотел бы э, сказать, наверное, следующее, что, конечно, всегда, когда вы получаете такую информацию, надо сохранять спокойствие. Вот надо, э, соответственно, если у вас есть какая-то значительная информация, наверное, сообщить соответствующим правоохранительным органам или соответствующим спецслужбам. Вот телефоны есть сейчас и в интернет. Да, есть можно написать по электронной почте то есть те источники куда сообщить эту информацию у вас собственно есть где ее можно проверить вот но э, спокойствие наверное, надо обязательно поддерживать потому что иначе это просто э, повлияет на нашу обыденную жизнь ну, что значит не, не ходить например в крупные там сетевые магазины да если многие из нас привыкли скажем после работы до да, совершать в них покупки да это нормальный такой человеческий просто поступок до да? э, любого человека, который отработал едет там домой к семье и так далее. Да? Поэтому это наша нормальная, обыденная жизнь. Вот при этом, наверное, надо э, сохранять э, бдительность, вот э, в частности в эту субботу и воскресенье, да, несмотря на выходные дни, э, такие обращения звучали от э, НАКА, Национального антитеррористического комитета, да, поскольку действительно положение во многих странах, и Франция это очень четко продемонстрировала, оно достаточно напряженное, и, к сожалению, наверное, ни одна страна в мире не застрахована полностью от террористических атак поэтому надо безусловно быть бдительными что же касается этого конкретного инцидента то мне представляется что значит соответствующие спецслужбы правоохранительные органы они точку поставят вот объяснят нам что это такое потому что это могло быть и хулиганством простым вот а могло быть действительно одной из одним из элементов до да, того что мы называем информационная война и могло идти например из зарубежа да и сюда вот на территорию нашего достаточно стабильного региона. Но не секрет, что если мы залезем э, в интернет, то увидим там различного рода ролики, э, в том числе есть э, различного рода э, материалы, которые со ссылкой на вот, э, значит, исламское государство э, дают э, значит, такие э, высказывания, приводят да, и показывают целый ряд э, символов, к которым в Казани мы привыкли. Да, что, соответственно, вот, люди бойтесь, да, вот такие-то такие объекты будут в ближайшее время уничтожены, Предложены. вот это сегодня э, можно увидеть, к сожалению, очень э, на многих информационных ресурсах, в основном находящихся в интернете, поэтому надо к этому спокойно относиться, э, и э, я думаю, что обстановка под контролем, и э, соответственно, значит, вот сейчас такой э, период, э, значит, с одной стороны, мы знаем, упал российский, э, значит, самолет разбился, это безусловная трагедия, вот. но здесь расследование не закончено, э, и поэтому пока, наверное преждевременных выводов делать нельзя. С другой да, стороны, мы... Да, пока мы... не можем сказать, что это Да, конечно, деле. потому что все эксперты технические, которые э, связаны непосредственно да, с рассмотрением проблем вот этих вот ящиков э, самолета, да, mm -hmm. которые исследуют останки э, человеческие и так далее, все говорят о том, что все эти исследования закончатся где-то по совокупности через несколько месяцев. Ну, наверное, через несколько месяцев мы услышим компетентную оценку, э, что же, собственно, произошло. Мы ушли вот. немного от нашего кейса, да, мы обсуждаем сегодня информационные атаки как в рамках одного из кейсов нашей программы. Олег Викторович, вот вы руководитель Центра медиации Казанского федерального университета. Я так понимаю, эта организация занимается как раз таки урегулированием конфликтов. Вот как быть в данном случае, когда есть конфликт, но нет лица, нет источника данной информационной агрессии? Я чуть проясню, да, что центр медиации, регулярный конфликт и профилактика экстремизма, то есть это полное название, и в данном случае, наверное, речь не совсем о таком бытовом конфликте, да, есть, потому что... — Разные виды конфликтов. Да, есть идеологические, есть ресурсные, есть а, там, и так далее. Да, это перечень большой. В данном случае, наверное, все-таки какая-то категория лиц придерживается определенной идеологии, которая считается у нас в а, запрещенный, да, и просто люди, возможно, да, те, кто знают, они умышленно совершают какие-то действия, те, кто не знают, они как раз и могут попасть под влияние этой идеологии. Вот, и здесь есть разные способы урегулирования конфликтов да, но вот в данном случае говорить о том что его разрешить с помощью каких либо альтернативных процедур внесудебных это наверное невозможно да, потому что уже там, долгое время доказывать что как правило идеологические конфликты они Трудно разрешимы. То есть борьба должна быть категорической? Э, ну, не то чтобы категорической, но вот я исследовал вопрос того, что возможно ли проводить переговоры. Да? Когда человек заражен идеей, можно просто с этой идеей, эту идеологию попытаться прояснить, и тогда человек понимает, что на самом деле я не совсем традиционном направлении рассуждаю, да, и э, когда это понимание будет, тогда уже, получается, и может спасть вот эта напряженность. Решат Арифулович, давайте снова вернемся к нашему кейсу. Как э, насчет вас? Вы получали подобное сообщение? Я хочу Интересно, вот это был вот ваш кейс, вот это обращение было. Причем в трех разных видах оно приходило уже студентам, преподавателям. И все, в основном заместители директоров по обязательной работе, звонили, спрашивали, правда это, неправда. И мы связывались с представителями спецслужб, с представителями органов внутренних дел, запрашивали. То есть они нам очень... Терпеливо и подробно объясняли, что это сеется именно паника среди людей. И хочу сказать, что это не первый случай у нас уже в Казанском федеральном университете. Первый случай был в середине сентября, тоже подобные были рассылки, где было написано о том, что господа студенты, не садитесь в метро на первый и последний вагон и так далее. То есть специально создается именно социальная напряженность, чтобы люди начали паниковать. Потому что если люди начнут паниковать, значит, будет какая-то именно неудовлетворенность именно университетом и в то же самое время и органами управления власти республики, страны и так далее. Поэтому я всегда говорю, здесь правильно сказал Андрей Георгиевич, о том, что нужно оставаться спокойным, студентам, в частности, нужно связаться со своими кураторами, старостами, всегда переспрашивать, перепроверять информацию, связываться с заместителями, директорами по воспитательной работе, у них тоже есть выходы на различные структуры, в частности, может быть, через руководство университета, через советников, в том числе и через меня. Поэтому, еще раз говорю, что нужно всегда сохранить хладнокровие, вот как сейчас даже видели, когда в Париже даже случилось это мер... событие, эти трагические события случились, когда люди шли даже в переходе, когда выходили из стадиона, пели Марсельезу, потому что остаться спокойным, хладнокровным, то есть основная цель любой экстремистской, именно экстремистской теоретической акции это напугать население то есть именно оказать давление то есть страх посеять среди людей и здесь люди должны оставаться спокойными переспрашивать и ни в коем случае не тиражировать это сообщение то есть это тоже это является важным, да, потому что вы фактически можете у кого-то спросить. Тем более, если студенты Казанского федерального университета, всегда есть говорю, масса разных структур, которые могут объяснить, рассказать. Может быть, нужно чаще встречаться на вашем телевидении, если такие будут ролики. Всегда придем, объясним, расскажем. Может, представители правоохранительных органов, спецслужб расскажут, что какие-то, то есть дадут свои комментарии. И еще раз говорю, что нужно оставаться холоднокровным, спокойным, потому что от этого зависит безопасность именно вас и окружающих вас людей потому что вы, еще раз говорю что вы, если вы посеете именно вот эту панику то она может привести к очень плаченным результатам. За когда мнение. люди находятся в угу. состоянии паники, легче дестабилизировать да. ситуацию, да, если это даже искусственно созданная паника. И даже когда вот пересылают сообщения, ну, вот сообщения да, бывают информационные, а бывают те же самые ролики, да, это в принципе тоже можно рассмотреть и отнести к разряду каких-то крайних действий. А да. если у нас какая-то ответственность, э, я имею в виду правовая, угу. за э, распространение ложной информации? подобного характера? Давайте расскажу. Мы каждый год в, в сентябре месяц посвящаем именно целый месяц тому, чтобы встречаться со студентами в основном первых курсов, то есть те, кто пришел только учиться в Казанский федеральный университет, но и если есть желание у других курсов, то есть мы всегда встречаемся, находим время. И я во время этих лекций, во время этих бесед все время рассказываю о том, что скажем, есть случаи, когда человека осуждали за то, что ему по социальным сетям приходил ролик экстремистской направленности. Например, там, не дай бог, кто-то кому-то голову режет, кто-то какие-то надписи распространяет и так далее. И студент по своей, может быть, безграмотности переправляет его другому своему товарищу, чтобы он посмотрел, как все это там происходит, все эти ужасы. Я всегда говорю, что это подлежит уголовному наказанию. То есть это считается распространением экстремистских материалов. Поэтому, чтобы студенты знали, что если вот такие ролики есть, я прошу студентов не распространять в социальной сети, в... посредством телефонов и так далее такие ролики, потому что вы фактически даете рекламу вот этим теоретическим экстремистским структурам. То есть ни в коем случае это делать нельзя. Ну что ж, я надеюсь, что студенты обратят внимание на эту информацию, возьмут ее на заметку. А мы переходим к следующему кейсу. Не зря мы заговорили именно о студенчестве, потому что... Как мне кажется, в плане экстремизма, в плане каких-то радикальных течений, не тех идей. Студенты наиболее уязвимые люди, потому что мы все, мы все молодежь, мы все неокрепшие организмы, мы все личности, которые находятся на этапе становления. И вот здесь как раз-таки очень опасно, когда, когда есть какое-то влияние неправильных идей. Давайте как раз посмотрим следующий кейс которая нам расскажет печально известной студентке Варваре Карауловой. В 2013 году студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова в социальной сети познакомилась с молодым человеком под ником «Клаус Клаус». В какой-то момент ее собеседник в одностороннем порядке прервал переписку – Снова на связь он вышел в 2014 году, сообщив, что принял ислам и предложил сделать тоже Карауловой. Та согласилась. Вскоре новый друг покинул страну и примкнул к запрещенной в России группировке «Исламское государство». Спустя некоторое время то же самый молодой человек предложил сделать и Карауловой. Вербовщик сам купил билет до Стамбула девушке, ставшей к тому моменту ему женой по исламскому обряду. В Турции Караулову задержали и вернули в Россию. Теперь следователи считают, что девушка, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с вербовщиком, хотя все ее ее средства связи и аккаунты в социальных сетях уже были под контролем ФСБ. Якобы уже в августе она просила мужа помочь ей со второй попыткой попасть в Сирию. Недавно общественности стало известно, кто именно вербовал девушку. Вербовщиком оказался уроженец Татарстана Айрат Саматов. Вот такая непростая ситуация. Уважаемые гости, как распознать завербованного студента, вот э, как вовремя... Понять, что что-то произошло не так и прийти ему на помощь? Тут, наверное, много есть вещей. Значит, я начну с такого инцидента, который ну, в чем-то даже достаточно забавен. Я в 2003 году с коллегами был на конференции в Туле и за время наших заседаний, вот там конференция длилась 4 дня, такая длительная, нас выводили на улицу с целью безопасности, потому что сообщали о том, что значит, помещение заминировано, это специфический для Тулы термин, потому что это город русских оружейников. Вот. Но название вуза я на всякий случай называть не буду, потому что я думаю, что ему не нужна такая отрицательная реклама, это наши добрые коллеги. Вот. И нас выводили на улицу с целью обеспечения безопасности, поскольку иначе просто да, значит, соответствующие службы действовать не могут, значит, людей нужно обезопасить, да, чтобы не произошло потенциально вот взрыва в этих помещениях. Значит, это происходило три дня значит, вот в ходе вот этих четырехдневных конференций. Мы этому очень удивились. Значит, напоминаю, что это был 2003 год. И когда стали разговаривать с проректором по воспитательной работе, он нам рассказал, что уже несколько человек значит, здесь задержанный вот, и, значит, правоохранительными органами. И каково же было удивление руководству этого вуза, когда значит, первый же задержанный человек – это была девушка, и эта девушка значит, мотивировала тем, что она провела вот свой поступок, да, что она просто не хотела ходить на занятия, да, ей не нравились какие-то там контрольные, выполнение каких-то указаний преподавателя, вот, и она делала вот такие вот звонки. Но время идет, сейчас в стране законодательство поменяли, и здесь оно очень жестко стало жестким, вот, и люди в случае вот такого лже-терроризма платят очень большие деньги. Да, значит, штрафы, потому что спецслужбы выезжают, да, выезжает там служба пожарной охраны, там, да, полиция, там, и прочее, прочее, да, все это большие деньги. Соответственно, если человек сам не может заплатить, если он еще достаточно молодой, не работает, то платят его родители большие административные штрафы, вот, но ну, возможно, там, все вплоть до уголовной ответственности, да? А раньше, вот, просто не было разработанных таких статей э, в нашем законодательстве, и поэтому вот такие инциденты были возможны. Что же касается э, современного этапа, Mm. Uh -huh то я думаю, что значит, здесь, опять же, есть две составляющих. Есть значит, моменты, связанные с оперативной работой, но это удел правоохранительных органов, спецслужб и так далее. А есть то, что видит, наверное, любой человек, что вдруг внезапно, да, скажем, его одногруппник, например, разбогател, вдруг внезапно его одногруппник стал заниматься теми вещами, которые ему, ну, совершенно не присущи, там, и тому подобные вещи, да. а, К сожалению, значит сейчас это не очень такое редкое явление И вот, значит, я всем советую прочитать статью интервью Миронова который Миронов это декан философского факультета МГУ вот, который как раз рассуждает на предмет того почему представители именно философского факультета МГУ вроде бы это вот наша гордость это элитное да, учебное значит, заведение как раз оказались в том числе вот в этих списках экстремистов, героистов и так далее. Но еще раз повторю, что достаточно много и э, девушек. Вот этот феномен, наверное, нуждается в изучении. Я думаю, что постараются это сделать и социологи, и конфликтологи, и психологи, представительные наверное, ряда других э, значит, научных дисциплин. Э, я думаю, что это до конца не изучено. Но тут есть еще сугубо вот такой вот э, человеческий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Действительно, вот э, та девушка, о которой вы говорили, Варвара, Гараулова стала такой притчей языцах, да, все мы э, знаем, э, значит, эту фамилию, вот, ну и э, понимаете, какая вещь, да, попытки родителей, да, отца вернуть э, э, значит, девушку на территорию Российской Федерации, тоже в общем-то, сейчас ничем хорошим не закончились, я так понимаю, что э, грозит наказание до 20 лет, но мы посмотрим, чем завершится там судебный процесс, вот, но тем не менее, здесь мы видим хотя бы э, счастливый конец с точки зрения, что человека вернули. Вот. А ведь очень часто в различного рода там, правоохранительные органы обращаются тогда, когда человек уже какое-то время, скажем, потерян, да? вот. с ним нету связи и так далее. Поэтому родителям, родственникам ближайшим надо просто обращать внимание на то, что человек не обязательно поругался на какой-то бытовой почве. Да? Могло случиться то, что они и не подразумевали. Вот здесь, наверное, тоже нужна такая особая бдительность. Ну и прежде всего доверие доверенные своим детям, возможность строить с ними диалог. Даже есть это уже взрослые дети студенческого возраста, которые, в общем-то, во многом сами э, формируют свою э, жизнь, да, сами э, выбирают какие-то пути в этой жизни. Вот поэтому здесь, конечно, от более старших поколений зависит тоже очень многое. И э, иногда простой разговор, простые беседы, э, простое, в общем-то, э, внушение человеку, что э, это противоречит вот такая деятельность экстремизма, террористическая нормам просто а, этики до да, любой религии а, любого народа любой этнической группы да а, вот это вот может а, молодого человека остановить и увести его от края пропасти поэтому на уровне гражданском мы в основном можем а, действовать исключительно на методом убеждения вот очень много друзей зависит да если они видят такую ситуацию то надо попытаться этого человека вывести из такой ситуации вот но а, значит в дальнейшем наверное здесь возможны и деятельность спецслужб если действительно такие подозрения окружающих Ну да, потому что, как показывает случаи с Варварой Карауловой, одних близких, одних разговоров с родными оказалось недостаточно. Что делать, вот, например, если я заметила какие-то какие странные проявления с, с, от кого-то из моих одногруппников? -то Куда изменения, мне бежать? Да? Да, какие -то, то человек ушел в себя, как мне помочь, да, например, да. тоже как вариант. А и не только для одногруппников, а также родителей ведь они тоже видят, что с моим ребенком происходят какие-то изменения. Раньше мы разговаривали, а сейчас она уходит, закрывается у себя и говорит, не мешается. Да, это уже какой-то симптом. И вот как раз для этого в рамках нашего Казанского федерального университета мы и организовываем вот эти вот ежеквартальные мероприятия по просвещению там родителей там молодежи да то что какие признаки и что делать если на самом деле оказалось, выясняется что девочка ушла в религию, причем религия нетрадиционная для нас. Вот, что как, ну, последствия действий? Там одно, второе, третье. Вот, для того, чтобы люди знали, если такое происходит, я вот могу сделать то-то, то-то, то-то. Тот. Сейчас тем более становится очень а, ну как модным а, участвовать в мастер-классах, участвовать в каких-то курсах повышения квалификации, вот и как раз мы пытаемся организовать и запустить. Другой вопрос, что не все понимают, насколько это страшно, если не своевременно не выявить эту проблему, да, потому что в дальнейшем уже, если не выявить, дальше этим занимаются, наверное, спецслужбы, да, и там уже как раз и будут и наказания, и лишения свободы, и штрафы, как вот было заявлено ранее. А как можно обезопасить себя от каких-то негативных влияний, mm -hmm. от каких-то альтернативных течений? Здесь, наверное, вернемся как раз к началу нашей беседы о том, что то, что случилось с Варварой Караулова, это на самом деле беда для университета, беда для общества, которое ее окружает, для семьи самое главное. Потому что прекрасно видели ее фотографии младенчики, яркая, красивая девочка. и пошла по такому пути. То да, есть, по большому счету, лишила своего будущего, которое может быть очень ярким, послужил бы своей стране, очень грамотный человек, но вот то, что случилось, случилось. И здесь, наверное, на самом деле студентам и преподавателям нужно обращать внимание на то, что если окружающие или студенты или преподаватели, значение не имеет. То есть люди, которые работают в университете или которые рядом с университетом, которые пропагандируют, именно пропагандируют исключительность, не только, мы касаемся сегодня религиозной исключительности, нет, не только религиозной, но и здесь будем говорить в отношении того, что есть у нас и проявление, так называем, праворадикальные, то есть различные, радикальные, леворадикальные, праворадикальные, в частности, идеи неонацизма, то есть такие вещи тоже. Тоже есть, как только человек начинает пропагандировать именно исключительность одной веры, одной нации, одной над другой и так далее. То есть надо уже задуматься, к чему все это ведет, к чему это идет. И здесь на самом деле очень работают очень хорошие психологи с такими людьми, то есть все, начинается всего довольно начинается все безобидно. Но все равно всегда я студентам говорю, рассказываю, преподавателям о том, что всегда у человека должен быть здравый смысл. То есть что происходит вокруг. Всегда анализируйте, смотрите, то есть вы живете в обществе. Разных людей, всяких разных вокруг много, и поэтому студентам, еще раз говорю, что нужно всегда оценивать, что им предлагают, что им говорят, не только вокруг, но и в, то, но и в сети интернет, потому что там и этого еще больше. Поэтому переписывай с кем-то, общаясь с кем-то, если человек, еще раз говорю, начинает пропагандировать или говорит, что вот ты мусульманка, ты выше, то есть и так далее, или наоборот православие, или наоборот одна нация выше другой нации и так далее, то есть уже надо думать, что в конце концов это придет к очень печальным последствиям, потому что, как говорят на Востоке, зло пожирает зло. То есть в конце концов все это в эту воронку будет затягиваться, вот эту бесконечность, и человек уходит из своей семьи, то есть становится трагедией именно для общества. В нашем Казанском федеральном университете есть люди, готовые действительно помочь и поддержать абсолютно в любой ситуации. И как нам Олег Викторович сказал, если вам нужна какая-то дополнительная информация о различных течениях, о том, что происходит в мире, о террористических угрозах, то для этого есть специальные мероприятия. Да. Виктор, еще здесь сразу для студентов наверное, скажу о том, что если есть такие случаи, если вы именно кто то именно есть признаки того, что о чем мы сейчас говорили, то всегда можно связаться с заместить директорами по воспитательной работе, которые всегда, с которыми я всегда на контакте. То есть придем, поговорим, я говорю еще раз, всегда можно найти общий язык и поговорить с тем человеком. Может быть лишние подозрения, но всегда лучше в самом начале эту беду предотвратить, чтобы не было развития ситуации в дальнейшем. Спасибо вам. Да. Ну что ж... если да. можно еще добавлю, да, что... Кроме заместителей директоров, да, есть еще такие люди, как кураторы, uh -huh. да, соответственно, есть кафедры, которые тоже ведут да, воспитательную деятельность. Поэтому у студентов есть много да таких возможностей, куда обратиться. Но ну, и обратил бы я внимание аудитории, что есть такая проблема: что очень часто да, когда вот, смотрят в том числе до да, различного рода фильмы про угрозы, да, террористические, различного рода материалы про угрозы уже экстремистские, да, люди. Люди, э, считают что это удел э, вот противодействия только государства вот государственные органы соответственно смогут да действительно очень много зависит от государственных органов от правоохранительных органов от спецслужб и так далее в каждом конкретном инциденте но э, посмотрите послушайте что говорят вот эти вот люди они э, каждый раз говорят о том что без общества нам не справиться. Uh -huh. да поэтому вот такая первичная профилактика недопущения людей предотвращение да вот этих вот явлений на которые которых мы называем такими вот словами да, мудрыми, как экстремизм и терроризм это, наверное, наша позиция. Очень часто, к сожалению, вот, бывает именно так, что какая-то беда да, произошла в одном из сельских районов, да, в другом сельском районе считают, что у нас это никогда не произойдет. У нас все хорошо. Да? Вот, беда произошла в одном субъекте федерации. Да, у нас большое государство, да, в другом считают, что это никогда у нас не произойдет. К сожалению, даже в самых стабильных да, и регионах и каких-то населенных пунктах, да, такие э, инциденты, вот, экстремистские, например, деяния, они могут происходить, и их достаточно много, если мы берем уже в целом там масштабы страны. Ну, к сожалению, сейчас не приходится думать о том, что э, нас не коснется а вот эта действительно беда. Наоборот, сейчас э, люди взволнованы, и э, в основном в основном это связано, естественно, с информацией, которая поступает ежедневно, которую мы видим в СМИ. И один из таких информационных вбросов, так называемых, произошел буквально на днях. Запрещенная организация «Исламское государство» опубликовала видеообращение, в которых высказала угрозу в адрес нашей страны. Давайте посмотрим третий кейс. 12 ноября в СМИ появилась информация о том, что боевики, запрещенные в России группировки ИГИЛ, опубликовали в интернете видеосообщение, в котором угрожают Российской Федерации. Сайт, на котором был размещен этот видеоматериал, недоступен для просмотра в нашей стране. Как передает агентство Reuters, обращение записано на русском языке. В нем злоумышленники обещают, что атаки будут очень скоро. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, комментируя данное видео, заявил в интервью Эхо Москвы, что Россия готова к любой угрозе, в том числе и со стороны ИГИЛ. Вот это видео на самом деле наделало много шуму. Мы не можем показать естественно, это видео обращение, потому что там просто, mm -hmm. э, просто кадры, которые не, не нужны трансляцию да, нужно, да, не на телевидении. Mm -hmm. Более того, как сообщила Александра Александрова, мой коллега, заблокирован ресурс, на котором опубликовано это видео. И мы можем судить о том, что, там, что передается в данном сообщении, в основном из э, СМИ, из того, что нам преподносят западные коллеги, которые этот ресурс просмотреть каким-то образом смогли. Но вот, как мне стало известно, буквально сегодня утром видео попало и на просторы российского интернета, мы можем посмотреть из нашей страны уже, да, даже это видеообращение, к сожалению, потому что действительно данная информация сеет много паники и... Много появилась информации, например, в наших региональных изданиях о том, что э, в данном видео использовались именно кадры Казани. Э, в частности, мечеть Аль Марджани э, находилась на фоне в то время, как э, за кадром некий э, неизвестный э, обещал залить э, кровью. Нашу страну. При этом там была написана в титрах такая фраза В Татарстане хотим шариат править. Это действительно очень вызывает много опасений. Обыватели, эта информация, особенно на фоне вот последнего информационного вброса в Татарстане, действительно может напугать. Вот каково ваше отношение к этим последним данным, к этому обращению? Но, ну, вы знаете, есть конкретно то, что блокирует, например, на территории нашей страны. Это, безусловно, праздный шаг, так и нужно делать. Другое дело, что век интернета, который ломает все границы, все препятствия, наверное, полностью этого сделать нельзя, потому что какие-то отголоски этого сообщения, они уже передаются, и, к сожалению, не только на иностранных языках, как вы сказали, от там, западных журналистов, да, а, соответственно, это есть на русском языке. Да, в том числе есть, да, да, есть какие-то кусочки множит интернет же множит да, да и соответственно мы видим уже на других сайтах да о том что это значит, нам говорят а вот посмотрите значит тут показывали значит как вы говорите мечеть марджани я например видел мечеть там кул шериф и так далее то есть это можно найти в нашем значит рунете даже да то есть вот российском да сегменте вот этого интернета и это безусловно вещь такая которая должна настораживать но здесь опять же спокойствие, я думаю, что бдительность э, определенная. Э, наша республика, в общем-то, характеризуется стабильностью. Мы знаем, что с 2010 года были ну, непростые явления, да, это различного рода такие деструктивные конфликты, которые проходили в основном в районах, да, республики. В 2012 году Казань поразил теракт, но ну, мы э, собственно, конечно, как люди миролюбивые, да, таких вещей не ожидали, не думали, что в нашем городе произойдет, но так бывает, наверное, с каждым террористом актом, когда этого Все люди э, не ожидают, это. да, и, э, соответственно, для <coughs> общества, конечно, это большой урон. Но посмотрите, даже с 2012 -го года, да, обстановка, э, значит, во многом улучшилась, да, к нам едут э, большие потоки туристов, например, да, их э, не пугает, да, то, что в Казани в 2012 году произошло такое событие. Вот, я думаю, что это тоже нормально, и ситуация будет властями держаться под контролем, и люди могут спокойно к нам приезжать учиться, вот. Университет, ну, да, на самом деле, на фоне того, что происходит в других странах, лично мне кажется, что в нашей стране сейчас наиболее стабильная обстановка и наиболее спокойно сейчас мне лично, например, в Казани, где чем где-то там в Европе, за границей, в Египте. Боже упасим. Как раз таки, что касается данного информационного сообщения, эти угрозы, естественно, всем понятно, они связаны в связи с тем, что Россия начала операцию в Сирии. Как, по-вашему, будут развиваться там события? по-нашему, в Сирии. Именно, да. А, как будут развиваться события в Сирии и, и ш, ну, чем все это обернется, потому что это все уже похоже, естественно, на военный конфликт. Давайте я, может быть, попробую. Mm -hmm. да, это, начну, а коллеги, может быть, меня как-то поддержат или дополнят значит ну, вопрос наверное очень тяжелый мы знаем что в сирии идет гражданская война кровопролитная вот. россия вмешалась да, в этот процесс потому что ведет свою военную операцию против сирии и последние события которые произошли во франции показывают что в общем то вот этот вот враг был определен достаточно точно вот. другой вопрос да, как действуют наши союзники и возможно ли тут определенное единство. Но вот сейчас мы получаем различного рода сообщения, американцы убили там главного палача ЕГЭ, да, вот это вот, значит, то, что было в последние дни. Сегодня я видел сообщение о том, что французы, значит, с удвоенной энергией, да, там, бомбили такой то там город, где, соответственно, значит, по их данным, есть представители ЕГЭ и прочее, прочее. Но это, в принципе, вот такие разрозненные действия вот этого самого интернационала. Вы знаете, что одновременно, идет очень большой саммит в Вене, да, который пытается выработать, наконец-то, общий список организаций, которые можно признать террористическими. Но сошлюсь на слова нашего президента Российской Федерации, который собственно говорил о том, что это, наверное, самая большая проблема, да, что в различных странах разные организации считают где-то просто, скажем, политической оппозиции, да, нормальными участниками политического процесса, а в других странах да, их считают, соответственно, террористически или экстремистскими группами. Да, вот это очень сложно. Поэтому э, говорить о ходе, наверное, военных действий, предсказывать, ну, нет э, не э, да, никаких возможностей. Да. Не Военные эксперты говорят о том, что, э, значит, вот эта вот борьба с воздухом, которая осуществляет ведущие страны мира, да, она до конца к успеху не приведет, потому что надо бороться, прежде всего, да, с, с идеологическими ну, политическими А если угроза того, что вооруженный конфликт выйдет за границы Сирии и как-то затронуть нашу насколько страну. я понимаю действия России как раз направлены на то, чтобы, соответственно, локализовать этот конфликт, да, это двинет его от наших границ, потому что, ну, не секрет, границы э, в странах СНГ, особенно это касается Центральной Азии, они достаточно прозрачные, и поскольку, э, значит, эти границы э, плохо э, защищаемы, то, э, соответственно, здесь возникают очень большие э, сложности с точки зрения э, скажем, реализации национальной безопасности. Вот. Но У нас Россия... одна минута до окончания да. эфира э, что-нибудь э, обнадеживающее хотят бы услышать. Давайте. Я скажу, что нужно быть готовым, что по такие видеоряды, информация, она будет продолжать поступать, да, но понимать, что это специально делается, умышленно, для того, чтобы нас чуть-чуть дестабилизировать. То есть нам на самом деле реально бояться нечего? На самом деле это, э, все это зависит от спецслужб, которые как раз занимаются тем, чтобы такого не произошло. Я думаю, что э, нам также будут показывать со временем видеоряд, то, что задержали такого, -такого который главную роль сыграл или разрабатывал и тогда их количество начнет сокращаться. Так же, как по Варваре Карауловой показывает, то, что сейчас ей грозит 20 лет лишения свободы. Ижат угу. ваши рекомендации? Безопасность, это, я еще раз говорю, безопасность – это состояние защищенности. Поэтому именно состояние защищенности должно быть в университете. И все мы совместными усилиями создадим безопасность в, самом, в нашем альма -матре. Друзья, давайте держаться вместе, давайте не поддаваться панике. Будем... На волне будем вместе следить за последними событиями, обсуждать их здесь, в прямом эфире на «Универсмотре». Спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго.